Приветствую друзья и коллеги, в этом видео хочу познакомить вас кратко с новым проектом который достаточно перспективный, интересный, впервые сделанный на смарт-контракте, это партнерка соответственно вы получаете здесь доход в эфириумах проект стартовал буквально совсем недавно и уже на данный момент здесь у нас проинвестировано более 500 эфириумов соответственно проект только только стартует о нем еще не так много кто знает и я спешу вас познакомить с этим проектом чтобы вы тоже могли заработать а теперь я расскажу просто о том как я смог на нем стартовать и какие у меня результаты прошло буквально всего неделя с того момента как я впервые зарегистрировался я еще нигде не рекламировал данный проект еще только планируем с партнером делать вебинар и там готовить рекламные материалы вариативные воронки и так далее скажем так знакомить с большим количеством людей это будет выгодно тем у кого есть какая-то своя аудитория подписная база то вы можете здесь вообще очень быстро стартануть и заработать хорошие деньги чтобы вы понимали на сегодняшний день у меня доход получается 165 1,65 эфириума. А стартовал я всего с 0,05 эфириума. Это первоначальный взнос. А на сегодняшний день это порядка где-то 700 рублей. А чтобы вы понимали, на полном автомате, еще не рекламируя ничего, я смог увеличить свои первоначальные вложения в 33 раза. А когда я, конечно, буду продвигать этот проект уже более масштабно, то, соответственно доходы мои будут значительно выше но вот а, за счет вот продуманной системы написанной на открытом коде исходном смарт-контракте этот проект работает независимо от человеческого фактора нет никаких админов ничего сайт нужен чисто для а, визуального понимания покупки там не знаю уровней посмотрения, просмотра структуры и так далее а, чтобы вы видели вот я зашел на первый уровень мне 3 человека проплатило по 0.05 эфириума, я сразу сделал апгрейд на следующий уровень Потом мне еще поступило 3 оплаты по 0.15, я сразу же сделал апгрейд на следующий уровень Это прямо из прибыли, которую я получал здесь чисто на автомате Ну и буквально вчера я сделал апгрейд на четвертый уровень Главное тут, как говорится, руку держать на пульсе и делать вовремя апгрейды если конечно финансы позволяет то желательно сразу заходить на 3-4 уровня это нужно для того чтобы вас не обогнали ваши же партнеры которым вы будете предлагать данный проект а, допустим у кого есть деньги то он может сразу зайти например на три уровня а если вы зашли всего на один то все оплаты со второго и третьего уровня а, проходят мимо вас а, соответственно это уже где-то там 0 06 эфириума вы пропустите поэтому очень важно либо сразу заходить на три уровня и также а, предлагать заходить вашим а, партнерам, а, а затем уже вы сможете делать из прибыли апгрейды на более высокие уровни соответственно чтобы вас не обогнали ваши же а, партнеры а поэтому здесь есть несколько стратегий либо зайти на минимальную сумму а, и сразу из прибыли делать уровней таким образом вы расширяете линейку количества рефералов ну и соответственно доход вот на сейчас я на данный момент на четвертом уровне здесь доход составляет 109 эфира а, есть а, так называемый второй этап это когда идет 5 6 7 8 уровень а, но даже вот у меня первоначальная цель в планах закрыть полностью из 81 человека четвертый уровень и заработать минимум 109 эфира даже на сегодняшний день это у нас составляет где-то порядка ну, если курс взять там по 215 долларов эфирума это и то 20 тысяч долларов но я буду придерживаться другой стратегии я хочу продать эфирм когда он будет на пике роста и те же там 109 эфиров если в среднем продать там по те же полторы тысячи долларов то получается сумма конечно уже намного интересней вот моя задача сейчас просто пройти все эти уровни и заработать эфир пока он дешевый когда народ может спокойно заходить по минимальным суммам я рекомендую вам тоже не тянуть чтобы вы могли как можно быстрее Войти в данный проект, занять место свое, потому что проект только стартует, скоро о нем будет известно большому количеству людей. Я вижу, как начали подключаться уже разные блогеры, активные люди, сетевики и так далее, потому что они видят здесь деньги. Причем самый важный момент, что все вот эти деньги, которые вам поступают, можно даже посмотреть в статистике, они приходят к вам прямо сразу на эфириум кошелек. Вот были такие проплаты. Соответственно, да. И здесь минуется всех админов. Переводы идет напрямую от человека к человеку. Через смарт-контракт он уже сам распределяет по структуре, где, чего, куда поставить, кому, какие сделать переводы. Очень удобно. Ну, в разделе ⁇ Рефералы ⁇ можно посмотреть, как вот все работает по уровням. Сейчас все подгрузится. И вот буквально за неделю на вот практически полном автомате так как здесь есть еще возможность переливов то вот я эту структуру построил буквально вот за несколько дней даже ничего не делая и не рекламируя этот проект конечно же когда пойдет уже более масштабная реклама то соответственно мои доходы значительно вырастут и структура будет наполняться по всем четырем уровням конечно же я буду делать дальше апгрейды там на пятый и последующие уровни. но вот такой хороший старт я думаю довольно неплохо увеличить свои инвестиции вот в 33 раза на полном автомате за несколько дней что довольно неплохо Мы видим что здесь у нас всего еще пока на данный момент 4000 участников а то еще не подключались большие партнеры, то в будущем будет все гораздо больше, гораздо больше людей. И что очень важно, у нас сайт переведен на разные языки, поэтому можно продвигать его не только на русскоязычную аудитории, но и на остальные страны в мире, что тоже довольно, думаю, прибыльно будет. У кого есть возможность, то можно заработать еще гораздо больше денег видео по регистрации если нужно я вам скину отдельные записал как здесь пройти регистрацию правильно и быстро то обращайтесь я вам дам и ссылочку на проект и дам видео уроки материалы кроме того мы готовы работать с вашими партнерами которые придут потому что мы делаем отдельный закрытый канал где будем проводить планерки давать рекламные материалы у нас будут специальные вариативные воронки для вконтакта мы покажем как опубликовать свой авто вебинар и закрывать людей на автомате прямо оттуда причем большинство людей вот которым начинаем говорить об этом проекте они прямо возмущаются, почему вы нам о нем не сказали раньше уже становятся люди Люди прямо в очередь и поэтому думаю скоро времени будет такой ажиотаж и многие люди узнают о данном проекте здесь будет еще больше движухи поэтому я надеюсь что вам этот проект также понравится это хороший способ заработать криптовалюту ну и конечно же в будущем продать по более дорогой цене и сделать хорошее количество долларов на этом все. Если будут какие-то вопросы, пишите ко мне в ВКонтакте или еще куда-то. Буду рад вам подсказать, пообщаться и буду рад видеть вас в числе своих партнеров и коллег.